Сейчас я попробую как-то объяснить все как происходит вот смотрите это мои волосы вот они стали дыбом дыбом <coughs> потому что волосы стают дыбом потому что плюс с плюсом между собой как бы отталкивается а вся остальная масса воздуха, да, это отрицательные. Поэтому волосы притягиваются к ним. И поэтому волосы резко идут в направлении вот, воздуха. Поэтому волосы стают дыбом по всей окружности головы. Вот таким образом. И что именно доставляет плюсовые плюсовые водороды э, к человеку э, плюсовые водороды должны притягиваться к минусу смотрите вот волосы они вот отталкиваются вот смотрите отталкиваются отталкиваем у меня плюс в руках вот. Плюс отталкивается от плюса. А где же здесь минус? Да? Ну, смотрите, вот. Смотрите, вот. Волосы притягиваются. Видите? Вот. Видите? Вот. То есть, э они вроде и и отталкиваются, вот смотрите, но в то же время они притягиваются. Потому что у них через них э, идет минус. Вот смотрите. То есть от воздуха идет минус то есть через волосы вот минус идет вот минус идет и этот минус через меня притягивает водород через все мое тело э, притягивает и соединяет с моим организмом водород это антиоксидант